Это в кармане, либо в корзине с яйцами где? Ну, верно сказал один из телезрителей о том, что диверсифицировать. Это самый правильный ответ, скорее всего, будет. Потому что мы должны понимать о том, что денежные средства нам нужны на, раз... на разные нужды, mm -hmm. на разные цели. Нельзя забывать о том, что мы, если мы говорим о семье, то необходимо и детей обучать, и в отпуск ездить регулярно, и обновляться к школе, к вузу и так далее. Соответственно, везде должны быть разные копилочки, где мы можем накапливать эти деньги. Другой вопрос – как? Да? То есть у кого получается, у кого нет. И здесь вот самый простейший вариант – с каждого дохода, разделять на несколько частей. То есть То любые. Есть пришла зарплата, мы сразу ее делим. Да, да? любые вообще деньги. Угу. Вообще любые. То есть подарили вам, зарплата пришла. Очень часто деньги, кстати, разлетаются у людей, которые зарабатывают э, каждый день. Yeah. Ежедневный, да. ежедневный заработок. Ну, типа таксисты. Да, mm -hmm. такси, э, мастера салонов красоты и так далее. Ну, очень много таких людей, которые вот э, получили сегодня там 100, 300, 500 рублей. Эти деньги у них разлетаются, потому что они вроде получили, пошли продукты, купили, денег не осталось mm -hmm. и не накапливаются. И здесь нужно взять золотое правило. Вы получили деньги, сразу разделите на несколько конвертов, кувшинов, это можно как угодно назвать, счетов, естественно. Не обязательно хранить их дома, точнее, mm -hmm. наоборот, совсем не обязательно. И так у вас будет постепенно расти накопление, потому что... Если не запланировал, и вдруг резко деньги понадобились, и даже если вы копили в разных валютах, вы можете угу. потом побежать и потратить эту валюту Конечно, и потратить полчаса времени, и денег не будет. Поэтому очень важно планирование, как раз таки финансовый план – это один из самых лучших инструментов, который помогает распределить вам свои доходы свои расходы. И вы уже понимаете, что если вам вот эти деньги не нужны в ближайшие лет пять, это разумно как раз конвертировать. А если вы планируете через полгода обращаться к этим рублям и да, нет смысла, вы, возможно, даже потеряете на конвертации то а, же абсолютно. самое. Абсолютно. Да, то есть это зависит от цели. Но вот подушку, подушку вы все равно уже копите не для того, чтобы потратить на деньги. Конечно. Да? Да. Да. Это, же, это же именно как запасное колесо в машине, которое всегда должно быть. Если что-то идет не так, я обращаюсь к подушке безопасности, финансовой подушку, резерву, трачу оттуда деньги, потом возмещаю.